Если не лечить э, нарушение менструального цикла, то можно столкнуться с очень серьезными проблемами уже органной патологии, которая требует э, другого вмешательства врачей. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете самое важное о нарушении менструального цикла. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы получить памятку с признаками нарушения менструального цикла нарушение менструального цикла это не болезнь это признак э, сбоя работы половых органов то есть э, это ааминаре э, отсутствие менструации более 6 месяцев ну если это не беременность конечно и либо это кровотечение которые сопровождаются обильными менструациями или же скудными менструациями то есть это относится к нарушению менструального цикла при диагностике на нарушения менструального цикла мы, конечно же, начинаем со сбора анамнеза подробного, потому что нужно выяснить питание пациентки, э, так как это является неотъемлемой частью при нарушении менструального цикла. На физические нагрузки, стрессовые ситуации. То есть подробный сбор анамнеза, как проходят менструации, с какой периодичностью, какие менструации, обильные, скудные, в каком объеме и так далее. Потом переходим непосредственно к осмотру. Если мы видим какие-то органные заболевания, то есть которые могут привести к нарушению менструального цикла, мы назначаем до обследования ультразвуковую диагностику. Если требуется дальнейшее дообследование, мы назначаем МРТ малого таза. И также, если требуется еще более глубокое, мы назначаем гистероскопию, если имеется патология, эндометрия, то есть которая может тоже являться причиной нарушения менструального цикла. Хочу рассказать о случае своей практики, когда пациентка с обильной менструацией в течение двух недель тянула и не шла к врачу гинекологу на прием, спустя две недели она пришла с, с анемией тяжелой степени, нам пришлось ее госпитализировать. Поэтому, дорогие пациентки, не нужно тянуть э, и затягивать свою госпитализацию, если это требует э, клиническая картина, а сразу идти на прием к врачу -шур гинекологу если у вас кровенистые выделения продолжаются более 7 дней. У нас в Альфа-Центре здоровья созданы все условия для пациентов, которые могут эм, найти коллегиальный подход к пациентке, получить квалифицированную грамотную помощь, пройти всю, все, всю диагностику, которая необходима при нарушении менструального цикла в полном объеме и как следствие уже вылечить э, либо предотвратить эту проблему. Нарушение менструального цикла. Нельзя сказать, что это конкретно какой-то период мы вкладываем в лечение пациентки, потому что все индивидуально зависит от того, если это, например, киста яичника явилась как следствие нарушения менструального цикла, то, соответственно, мы получаем оперативное лечение, убирается киста яичника, и пациентка в принципе становится здоровой. да если же это а, нарушение менструального цикла связано с эндокринологической патологией то как правило это длительное лечение там нужно будет совместно с эндокринологом назначать гормон щитовидной железы и так далее то есть восстанавливать менструальный цикл насколько это потребует лечение у эндокринолога если это нарушение половых э, гормонов яичников, то соответственно нужно восстановить э, с помощью оральных контрацептивов, то есть это как правило быстрее, нежели там соблюдение диет, потому что как правило пациентки не э, четко выполняют все рекомендации, и отсюда естественно период э, восстановления удлиняется, то есть все в индивидуальном порядке, подход, комплексное лечение, поэтому тут нужно подходить индивидуально, конечно. Проблема может возвращаться, потому что если опять-таки пациентка не выполняет рекомендации. Если у нее идет нарушение режима питания, нарушение режима физических нагрузок, увеличение стрессовых ситуаций, изменение гормонального фона в связи с этими нарушениями, тогда, конечно, это может привести к рецидиву. Если пациентка регулярно будет посещать врача акушер-гинеколога, то эта проблема, вероятно, всего не вернется. Если вы будете выполнять все рекомендации доктора при регулярном посещении доктора, соответственно, то рецидива или повторного заболевания, приведшее к нарушению менструального цикла, либо просто присутствие нарушения менструального цикла, оно будет побеждено, то есть мы стремимся к тому, чтобы предотвратить рецидивы нарушения менструального цикла, назначая достаточно корректное питание, физические нагрузки, рекомендации совместно с диетологом, Также исключение стрессовых ситуаций, если есть, имеется назначение психотерапевта, антидепрессанты тоже могут привести к нарушению цикла, соответственно, мы э, можем исключить эту проблему, если вы будете посещать регулярно врача-акушер-гинеколога. После успешного окончания лечения вы сможете улучшить свое качество жизни тем самым, что вы не вернетесь к этой проблеме вновь, у вас будет безболезненная регулярная нормальная менструация, и вы вернетесь к своей нормальной абсолютной жизни. В противном случае, если не лечить нарушение настроенного цикла, то можно столкнуться с очень серьезными проблемами, то есть это и приобретение новых органных поражений, то есть и кист, образование рецидивов кист, образование гиперплазии, эндометрия, полипов, эндометрия, то есть уже органной патологии, которая требует другого вмешательства врачей, поэтому если есть возможность, нужно решать проблему вовремя, а не тянуть до госпитализации в стационар, так как э, нарушение менструального цикла может привести и к анимизации, если присутствует обильные менструации, тем самым вплоть до госпитализации, потому что кровь – это не вода, соответственно, Анемия приведет в тяжелой степени, приведет к госпитализации. В нашей клинике присутствуют все методы диагностики, обследования и лечения для успешного прохождения и э, избавления от такой не болезни, а признака нарушения менструального цикла. В своей работе мы э, опираемся на доказательную медицину и утвержденные клинические рекомендации. У специалистов Альфа-центра здоровья накоплен большой опыт диагностики, лечения нарушения менструального цикла. Поэтому, если вы столкнулись с этой проблемой, приходите к нам, мы вам поможем. В благодарность за то, что вы досмотрели это видео до конца, я готова вам сделать подарок. Нажмите на ссылку под этим видео, чтобы получить памятку о признаках нарушения менструального цикла.